Всем привет! В этом видео мы разберем как работает RuPaul 8 с полями и сущностями. Мы сделаем небольшую галерею сотрудников. Заберем их в отделы и посмотрим как это работает. Давайте зайдем на наш сайт. Откроем типы материалов. Мы уже создавали типы материалов. Например, у нас есть объявление, которое мы делали. Если вы не смотрели это видео, вы можете посмотреть предыдущее видео. Давайте зайдем добавить тип материала. Создадим тип сотрудник в описании можно написать что это будет сущность наших сотрудников для этого типа материала мы еще также создадим таксономию наши сотрудники будут входить в отделы сейчас сохранится тип материал сотрудник окей давайте создадим таксономию Отдел. Отделы. Сохраняем. Давайте сразу добавим несколько терминов. Руководство. IT-отдел. Ну допустим кадровый отдел. Теперь давайте привяжем наших сотрудников к определенным отделам. Для этого нужно зайти в тип материала «Сотрудник» и добавить поле ссылкой на термины таксономии отделов. Добавляем поле. Выбираем тип поля «Ссылка на термин таксономии». Называем его «Отдел». Сохраняем. Количество отделов, ну, по идее, это только один отдел, хотя бывает организация, где один сотрудник занимается в двух отделах сразу. Словарии отделы. Сохраняем. Итак, мы связали нашу сущность ноды, нашу сущность контента. Мы связали ее с термином таксономии. То есть, когда мы создаем какого-то сотрудника, мы привязываем его к отделу. То есть, когда мы создаем ноду сотрудник, мы привязываем его к термину таксономии отдел. Давайте создадим какого-нибудь сотрудника. Смотрим, как это работает. Здесь мы какой-то текст пишем. И отдел пишем, например, руководство. Сохраняем. Итак, вы видите, что у нас здесь есть связь с руководством. И на странице руководства, термина таксиономия руководства, у нас будут все сотрудники этого отдела. Давайте добавим еще одного сотрудника, чтобы было понятно. сохраняем заходим снова в руководство и увидите у нас два сотрудника в отделах отлично давайте теперь еще расширим нашего сотрудника дополнительными полями добавим поля сотруднику дата рождения дата рождения, тип поля дата, одно значение, охраняем. Должность ну, также должна быть у сотрудника, для этого нужен простой текст. Сохраняем. Сохраняем. Что дает нам возможности entity полей. Мы можем создавать сущности, которые привязаны к какой-то сфере, будь то производственная сфера или управленческая сфера, или это связано с каким-то предприятием, какими-то процессами. Вы можете связывать любые сущности, создавать любые объекты, наделять их какими-то параметрами, создавать для этих параметров поля. Также эти сущности, они связаны. Например, если вы создали отдел, то можно набить его сотрудниками. Давайте сейчас я покажу еще, как это работает во Views. Views – это модуль, который входит в FeedRodder 8 Давайте создадим простое представление. Назовем его «Отделы». Вот вы видите, у нас есть все отделы. Мы будем отображать термины таксономии. Отделы. Создадим для этого страницу. Можем даже вывести его в меню. Можем вывести в меню. В главную навигацию, назовем отделы, все правильно, сохраняем. Все настройки стандартные. Итак, вы видите, у нас есть список всех отделов на отдельной странице. Я добавил этот список этих отделов в меню. То есть, если сейчас зайду на главную страницу, я могу перейти в список отделов. Так вы видите все отделы. Как я говорил раньше, мы здесь все связали все отделы. Мы можем, например, добавить связи. Давайте добавим связь. Содержимое использует field-отдел. Это позволит наводить сотрудников для каждого отдела. Если вы сейчас не понимаете, зачем нужны связи и как это работает во вьюсе, вы сможете это посмотреть в следующих уроках. Пока мы просто разберем, как это все выглядит, зачем нам нужен вьюс. Давайте выберем заголовок, выведем это поле. Сохраним. И теперь вы увидите, что для каждого отдела, в котором есть какой-то сотрудник, выводятся сотрудники. Если раньше мы выводили просто отделы, теперь выводятся еще и сотрудники с указанием отдела. Ну, мы можем, например, сейчас скрыть, исключить из вывода Термин таксономии название отдела. Выставим группировку по полю и выставим группировку по полю отдела. Указываем таксономии названия неформатированного в списке настройки. Именно настройках комплектированного списка. И теперь вы видите, что у нас выводится по каждому отделу сотрудники этого отдела. Таким образом, у нас используется связь между отделом и сотрудниками, между нодами и терминами таксономии. Такие связи есть не только между терминами таксономии и нодами. Такие связи можно установить через ноды, скажем, пользователями, с комментариями, которые пользователь добавляет. Можно привязывать любые поля к любым сущностям. Сущности в Дурпале это ноды, таксономия, пользователи, комментарии, блоки. Можно блоки связывать с пользователями, можно блоки связывать с нодами. Или даже таксономию связывать с блоками. Дурпал в этом плане очень гибкий для настройки. Единственное, конечно, вам приходится все накликивать руками. Но в тот же момент вам не нужно ничего программировать. Ну, в принципе, я думаю, вам стало более-менее понятно, зачем нужна таксономия, зачем нужны ноды, зачем вообще нужны сущности со своими полями. Связки с модулем Views он предоставляет вам огромные возможности для вывода вашей информации. В то же время вы не тратите время на настройки форм для добавления информации. Все, что вам нужно, это просто накликать вам нужные поля, создать нужные сущности, связать их через поля связей и выводить через Views. На этом, я думаю, все. В следующих уроках мы разберем, как работает Views. Мы разберем, как работают дополнительные поля. Мы разберем фильтры для Views. И мы сможем фильтровать не только через... Гетели фильтрации, которые указаны напрямую, мы сможем еще выводить и форму фильтрации, чтобы пользователь мог выбрать сам фильтры, которые ему нужны. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Дропале.